Ученица трех обновленных ступеней, пожалуйста, стоит ли рассматривать среднему сыну военный университет технологиями для поступления или только гражданские вузы Стоит.